Привет, дорогие друзья, с вами Вардисар, и сегодня я буду последний раз сражаться с этим крипером, а потом, ребята, я, мне придется сжечь и взорвать этот дом, потому что, ребята, это невозможно. И, кстати, как я понял, он, этот крипер, огромный э, гигант, он принес с собой вот этих мелких криперов, и, кстати, эти мелкие криперы, они почему-то со мной дружелюбные, да, и... Они какие-то очень странные. Вот, например, я их ударяю, они умирают с одного удара. И еще они против. Вы, кстати, помните вот того самого дружелюбного клипера? Вот он. И давайте его выпустим сейчас. А, пошли, Крипер. О, че? Эти миньоны Крипер нападают на него. Получайте. Так, что, ребята, мы начинаем войну с ними. Кстати, они, по-моему, возрождаются, что ли? Так, давайте сейчас сражаться с ними. Получайте, крипера миньоны. Я так и знал, что они. Полные, полный отстой, полные, полные грубияны и разбойники. Так, давайте, ребята, в этой серии будем уничтожать ему бошку. Потому что я думаю, что э, весь контроль ведется в башке Хотя, может быть, им контролирует какой-то крипер. Кстати, вы посмотрите. Эти криперы построили какую криперу новые ноги из каких-то космических блоков Да, ребята. Опа, это что такое? Какой-то... Опа, ребята! Это световой мир! ребята мечей длинный ребята давайте проверим на этой свинке и да ребята он очень сильный так отлично ребята это хорошо так опа какой-то лут какой-то сундук о ребята как раз для меня броня чтобы меня защищать поэтому что такое Ему можно летать так давайте попробуем полетать так, это работает. И, кстати, мне дали дополнительную ребята здоровье. Прикольно. Я, кстати, предыдущей серии не заметил. И, кстати, еще спрятал железный пистолет. Это чтобы отстреливаться вот от мобов. Вот так. Бам! Бам! Так, стрелять в них. Так, давайте дальше ломать блоки. О! прикольно, да, давайте. Так. Так, что там написано? Так, ладно, давайте. Давайте сейчас будем дальше копаться вверх. О, житель, привет. О, собакочка. Ну, пока мне лаки-блоки выпадают хорошие. Это хорошо, но... Нужно... Нужно... Блин, астерегаться вот этих мобов. Так, получайте. Я сейчас стреляю в них прям. На. Так, ладно. Не будем тратить патроны на них именно. Надо уничтожить вот этого босса, который там сверху. Там, по-моему, какой-то король криперов. Да, ребята, это король криперов. Чё? Так. Этот король криперов чё-то чё выкидывает. Так. Ладно. Ай, блин, этот крипер, этот криперы, меня на меня скидывает, получай, на, на, сами влетите отсюда вон, поняли? Так, отлично. Так, давайте сейчас. Ай, блин, опять этот крипер, на, ай, черт, блин, они очень сильные. Так, давайте их сейчас, а на, ой, блин, ребята, я падаю из-за этих криперов. Так, давайте немного поедим. Думаю, эта серия закончится очень быстро, эта часть, потому что я буду уничтожать его довольно быстро действовать. Так, сундук какой-то. О, ТНТ, ТНТ, ТНТ. Блин, как не повезло, ребята. и зажигалка, есть еще, отлично. Стоп. А, клипер. Так. Какие -то, какие то по. Опа, ботинки. Отлично, ребята. Давайте эти ботинки тоже возьмем. А! -а, -а! Так, давайте еще были ближе повыше. Так, паркурим! Блин, ребята, я боюсь пар -э так пар паркурить и упасть. провозюка все. Так, давайте сейчас попробуем посражаться. Эй, ты, король! Получай, получайте со своими подданными! Получайте, получайте! Летите отсюда, вон! На, на, на, на! Летите отсюда! Вон, вон, вон, на! Фух! Ребята, его скину. О, а, он упал! Эй, ты! на Помогай, блин, наш крипер вон там, вон там, он спрятался и, видимо, испугался этого корабля крипера Так. Давайте в него стрелять будем. Так, на. Получай, получай, получай, получай. Блин, это будет долго, наверное. Давайте его потом скинем. О, нет, получайте. Стоп. Ой, простите. Вы что, заодно? Вы тоже хотите его поджечь? Давайте его подожжём и прыгаем! О нет, я сейчас умру! А, фух, слава богу! ой ё-моё! Ну смотри! Ты посмотри, видишь? Он что-то там смотрит наверх, видимо, он увидел, как взорвалось у тебя, чё. Э, ну, чё? На! Ну давай, сажаться! Ну ч ты? Это всё? Это всё? Что вы из этого босса ну и простофилия ну тупица конечно Но зато ребята теперь у меня есть полный доступ к этому клиперу давайте его в этой последней серии его поломаем видимо я уничтожу босса клиперов и наверное уже больше его не будет давайте а потом в конце еще и взорвем свой дом и давайте сейчас это и сделаем так давайте его сейчас сначала дом весь тенте закроем как раз у меня тут такая быстрота. И, кстати, посмотрите, сколько у меня сердец, ребята. У меня целых там, наверное, миллион сердец. Я могу, блин, с кого угодно, одним пальцем задеть, и он умрет. Кстати, тут есть также такая, такая фигня, но она бесполезная против таких миньонов, потому что они очень маленькие, и в них ничего не попадет. Так. Давайте соберем все свои вот эти э, любимые вещи, которые я здесь ставил. Э, я не хочу их оставлять, заберем их все абсолютно и взорвем э, в конце концов этот дом, потому что я думаю, что эти криперы э, все равно его уничтожат в конце концов. Поэтому давайте соберем эти вещи. Так, так. Ну, в принципе, в принципе, давайте сначала изнутри, изнутри все закроем ТНТ-шкой. Так, надо закрыть этот. Это, значит, активируется раньше времени. И мне придется потом все сначала, все, все сначала ТНТ ставить, и будет сложнее в два раза больше. Поэтому давайте вот так его. Закроем ТНТшкой. Все закроем ТНТ и а, потом взорвем дом изнутри. Да, ребята, он разорвется, раздетится на части, на маленькие, на маленькие кусочки, но зато избавимся от этого и больше никто кстати эту базу больше не найдет кроме криперов потому что я не хочу чтобы люди которые сюда попадали они потом э, такой же истории встречались как и я так давайте все это динамитом все закроем как раз у меня хорошо что выпало довольно большое количество динамита О, и зелье отравления и ловите миньоны так а, они даже урона не получают от него. Ай, блин. Так, давайте его тоже все закроем, чтобы реально все взорвалось суперски, по суперски. И взорвем его в конце серии, когда я открою достаточно лаки блоков. Да, ребята, достаточно лаки блоков его открою и потом взорву его окончательно и вместе со всем остальным. Так, давайте немного покушаем, потому что я хочу остальные сердечки. Они мне наверняка пригодятся. Так, как раз сейчас немного насетимся и давайте ломать лайки-блоки. Дальше продолжать, пока этих пока этих клиперов нету. Так, о, прикольно. что это фигня. Так, кинем. Ой, я, конечно, супер ловец. Супер, э, супер, э, супер, э, супер учитель кидания этих монет, что все провозюков. Так, давайте давайте этим ТНТ строится, да, потом его взорвем, конечно же. Так, давайте строится прямо в голову. Одновременно будем ломать лаки-блоки. Нам как раз нужны эти лаки-блоки. О, ТНТ! Хотя они, они уже не нужны, в принципе. Э, я уже и так без этого. О, нет! А! Ну, ты тупой, конечно, крипер. Ну ты тут будь до конца останься и умрешь. Так, отлично. Ай, блин, меня эти курицы пытаются скинуть. Стоп. Это кто? А! Ребята, это что было? Я видел там какого-то крипера непонятного. Так, ну все, ребята, я, кажется, понял. Эти хлиперы снова хотят начать войну. Ой, кошмар, конечно. Ну, это бред какой-то творится сейчас в Майнкрафте, особенно в этой игре. Ну, это бред какой-то. Так. Вот этот интенмеч, но мне он не нужен знаете, сколько ТНТ? Ладно, давайте это все застроим сейчас. А, стоп. такой какой-то троллинг ТНТ. Давайте его тоже выкинем, потому что, в принципе, мне троллинги ТНТ не нужны. Они из них ничего не выпадают. Давайте все застроим сейчас. Блин, ребята, какой-то бред произошел, и ТНТ взорвался, взорвался. Ладно, давайте сейчас все это тоже закроем. Тут пусть взрывается, пусть у Крипера все взрывается, вся его морда, все его лицо, чтобы у него больше ничего не было. Абсолютно. Ни конечностей, ни абсолютно ничего. Так. Так, собираем ТНТ, одновременно ставим. Так, о, прикольно. Так, давайте его тоже вот так сделаем. Тоже заберем ТНТ. А, это троллинг ТНТ, точно. Блин, ребята, это троллинг ТНТ, это типа, типа, это шо, чтобы нас напугать, он не поджигается, но, но, он поджига... но он взрывается все равно с помощью другого динамита или, может быть, даже не взрывается. Но я не, не хочу его использовать, потому что, сами знаете, я не хочу а, попадаться на эти троллинги, потому что я, в принципе, не люблю троллинг и вот так и все остальное, поэтому ненавижу это все. Поэтому давайте сейчас попробуем попробуем все это застроить. Блин, офигеть. Сколько тут ТНТ, наверное? Тут, наверное, стак ТНТ, тут стаков 10 ТНТ. Так, давайте строиться дальше. Выше, выше, выше. Я просто, просто как грифер какой-то, хотя я гриферс, я против гриферца, но, ребята, этот крипер реально уничтожили эти сначала мой дом, и теперь хотят, чтобы я еще и чтобы, они, чтобы я еще не ломал из-за этого их, их дом. Да, ребята, по сути, наверное, этот крипер и был их домом. Где-то морды крипера мне не нравятся. Давайте ее тоже сломаем. Пусть, пусть они без, без своего лица Блин, ребята, это была ловушка. Блин. Ай, блин, ребята, о о, о боже, ребята, что произошло, офигеть, блин, мне немного подлагало опять, офигеть, ну, это на самом деле плюс, потому что теперь я взорвал не только дом, но и округлый, значит, значит, здесь э, ходить тут не самое лучшее место, поэтому давайте его добьем этого крикера, блин, ребята, офигеть. Какой-то столб, э, какой столб второй появился, ладно. Ладно, может быть, это, видимо, из-за этого лаки-блока появились эти столбы из ТНТ. Давайте залезем ему опять на морду. Блин, ребята, офигеть, как он взорвался мощно. Это очень круто было, на самом деле, эпически, по-эпическому -по все взорвалось. Эти клипер-миньоны все равно тут гуляют и что-то умирают. Ладно, давайте э, залезем до этого крипера и сделаем прыжок веры. Да, ребята, прыжок Веры. Ай, больно на в Наверное, мы не будем такого делать. Прикольчика. Может быть, сделаем. Хотя, в чем прикол, я не знаю. Сильно очень больно. Так, стоп. Короче, у меня какая-то фигня творится, Майнкрафт залагал, и вообще все произошло в Майнкрафте. Бождь пошел. кстати, давайте его отключим, блин, ребята, какая-то фигня. Эм... Чё? Офигеть, сколько умерло человек, О, тут вообще никого умерло вообще, офигеть. Это, видимо, из-за того, что я ТНТ это разблокировал, он взорвал абсолютно все здесь. Ну все, ребята, наверное, с этим Крипером будет покончено, потому что я думаю, что пора с этим Крипером кончать, и я его закончу. Ребята, больше, наверное, я сюда не вернусь никогда. Ну и пусть. Прощай, кстати, Крипер, ему хочу выдать большую благодарность. Привет, Крипер. А, получай, получай. Привет, спасибо тебе, Крипер, что мне помог. Держи, держи, конечно же, тебе ТНТ. Может быть, ты этого ТНТ кушаешь, не знаю. Вообще, не разбираюсь в этих клиперов, но держи то, что тебе нужно. А я отправляюсь в путь. Да, ребята, мне дальний путь. Ждет меня много приключений, пока еще в лесу, в этом. Ну что ж, ладно, держи, Крипер, себе вот эти вещи. Я тебе их дарю, дарю тебе абсолютно все, что у меня было. Ой, нет, лаки-блоки, конечно, я заберу с собой. А вот этот ты забери, пожалуйста. Тебе они будут нужнее, а мне вообще не в принципе бесполезны. Ладно, удачного пути, тебе прощай, клипер. спасибо, что ты мне помог. Ээээ, ладно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, что посмотрели этот ролик. Давайте сейчас подойдем подальше этого места. Посмотрите, тут целое, целое мясо произошло. Просто, просто хаос какой-то реально. Вот посмотрите, что за чудо Юда. Ладно. Ну что ж, в этот раз я не заканчиваю. Заканчиваю здесь. Буду возвращаться, конечно же, домой. Может быть, и где-нибудь еще в лесу поживу. <с> Не знаю, <с> ну, зачем жить в лесу, ну ладно. Э -э спасибо за просмотр, что посмотрели эту серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, да, ребята. Да, всем пока.